כן, בחרתי לדבר על זה נושא קצת כבד היום. Я сегодня выбрал говорить про достаточно тяжелую тему. בגלל האירועים האחרונים שקוראים עכשיו בעולם, כבר תקופה. Из הפסלדних событий, которые уже некоторое время происходят в мире. לנושא קוראים אנוכי באחרית הימים. И את тема. Я. יא? יא, יא, יא, יא, נachולכים לדבר קצת על אחרית אמימ ולחפחות אחנירות זה. Мы будем говорить про последние дни или как я вижу их. Не для того, чтобы напугать или каким-то образом ввести вас в давление. Для для того, чтобы мы иногда все-таки просыпались. И для того. чтобы мы себя сдули. Духовную пыль, которая на нас часто оседает. Я лично не люблю говорить про последнее время, и на это есть несколько причин. Во-первых, я думаю, что я в последнем времени ничего не понимаю. А чем больше я книг читал написанных на тему о последнем времени, я понимаю, что и люди которые их пишут ничего не понимают. Они пытаются где-то угадать, где-то истолковать, это очень и когда мы читаем книгу Откровения, Откровение, которое получил Иоанн, он был в духе, он видел духовные вещи. И в конце концов, ему то, что он увидел духовно, нужно было как-то перевести на физический язык. Да, нужно пытаться узнать вещи, и мы будем пытаться это сделать сегодня. Но я думаю, что это даже где-то опасно постоянно говорить про последнее время, исследовать и непрестанно об этом думать. Потому что нам кажется, всем кажется, что это очень далеко, это не сейчас, и это когда-то будет непонятно когда. И uh, то время, которое нам отведено на этой земле, Лучше всего посвятить, чтобы каждый день жить правильной жизнью. И Я хочу поделиться некоторыми мыслями, которые я э, нашел в Священных Писаниях, и согласно тем событиям, которые происходят в последнее время. Alors, я только хочу, чтобы подняли руки те, кто думает, что мы живем в последнее время. А кто думает, что последнее время еще далеко от нас? Что наше поколение не увидит последние дни? А 40% не имеют мнения, они подняли руки не тогда, не тогда. Ну ладно. אז אני כבר שתי אспектים יקרים? я дам вам два основных аспекта аспект что марахти глобальные и рухани первый это глобальный и системный духовный аспект. и а шень из аспекты ши шили а второй это личностный аспект. и на то что мы все живем в глобальном мире но мы все каждый личность и Люди по отдельности. А Цель всего этого учения это для того, чтобы мы вынесли для себя практические вещи и делали их в нашей каждодневной жизни. Мы прочитаем, будем читать стихи, которые мы все знаем. Сейчас откроем Матфея.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 Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на учения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Это учение Иешуа в первом веке нашей эры. Это то, чему он учил своих учеников. И мы видим, что его ученики приняли это учение и приготовили себя и сказали, все, мы живем в последнее время. И они также проповедовали Евангелие и говорили, что скоро Машиах вернется во второй раз. Мы и мы сейчас поговорим о том, что произошло в первом веке и что они пережили. Aber и они пережили страшнейшие вещи. Они видели такие войны, какие мы в нашем поколении не видим. И в восьмом стихе написано все это начало. Здесь написано болезни, а на иврите это начало скорби, горя. А для того, чтобы самый точный перевод найти, то нам нужно открыть оригинальный греческий текст. Или мы про, на русском языке будем смотреть... Что такое НРП? Перевод НРП. Точный, более точный перевод. На греческом оригинале используется слово «одинон». А «одинон» – это то страдание, которое проходит женщина, когда у нее схватки рождения, при рождении ребенка. Uh, и uh, в этом более точном переводе написано восьмой стих, но все лишь это начало родовых схваток. Uh, نשים, uh, женщины более uh, понимают, о чем идет речь. Uh, от, от губ ища, льда, uh, uh, схватки готовят тело женщины к рождению ребенка, это может занять разное время. А еще за כогда ישוע אומר שאתם שומעים את השמות על מלחמה, ועל כל אסונות, אבל זה עוד לא סופ, זה ציריך לאידא. Когда ישוע אומר שאתם שומעים את השמות על מלחמה, ועל כל אסונות, אבל זה עוד לא סופ, אומר שאתם שומעים את השמות על מלחמה, ועל כל אסונות, כל אסונות, אבל על מלחמה, ועל и сейчас мы слышим слухи про различные новые неизвестные болезни и войны тут и там. Мы видим, как будто э, все возвращается на круги своя. А, хитова, шипша, шлому, мекалет, э, и э, кто очень хорошо описал, это э, царь Соломон, в книге «Экклесиаст» первая глава. Шева, Одесса. С 7 по 10. Читать? Okay. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек предсказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет. И что делалось, и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. שלום קדום לדבר ושלא יש איש מוד חכם על מחזוריות וחקותיות מסוימות. שלום, царь Соломон, который был одним из мудрейших людей на земле, говорил здесь о несинхронности, как это сказать, о том, что все идет по кругу и все возвращается. и здесь мы можем понять, что нет такого uh, линии времени, че, uh, по которой действует Бог. Мы должны помнить то, что Бог не ограничен временем. Бог больше, чем время. Время Он сотворил для нас. אנחנו קצת כישל אבינו זה בברמאל סיחלית אבל תחלה כהה זה כיובדה. сложно понять это нашим человеческим разумом, но нужно принять это как факт. אין לו לוח זמנים שום מנדל פיבר. О Бога нет календаря и у него нет рамок временных рамок, через которые он действует. Он действует согласно различным событиям, которые происходят. Это и это его действие, события, а не временные рамки. Камуванзе лидати. Я так думаю. Вы можете думать какие-то по-другому. Но когда мы перелистываем листы истории, мы видим, что события повторяются, они цикличны, и таким образом двигается наш мир. И мы видим, что мы думаем, что мы живем в последнее время, согласно событиям, но поверьте, что в истории, в прошлом, были вещи намного более ужасные. Просто представьте себя, вот вы и ваша семья, когда произошло разрушение второго храма. بملחמה, Или uh, войны, которые вели различные империи и погромы, которые переживали евреи. Империя, ивановит, ивановит, ивановит. Греческая, Османская, э, Римская империи. Войны, а в, нам самая более близкая война, это Вторая мировая. Метто во Второй мировой умерли более 60 миллионов человек. Яудин, 6, миллион. 6 миллионов евреев. И поверьте мне, что люди, которые жили во время Второй мировой войны, верующие наверняка думали, что это последние дни. Весь мир захвачен войной, беженцы по всему миру, и во всем мире есть убийство, и это было нормально. אז כל התכופות האלה אנשים מוכרים בטוחים שאחרית-היום יגיע. וво всей эти эры, во всей эти века, люди были уверены что были последние dni. И они не ошибались. Это было последнее время для них, но это было еще одна ось и еще одна ось и еще одна. Мы говорим про физические вещи, которые мы видим своими глазами и мы страдаем нашей плотью. Есть определенная система, которая дает движение этому кругу. И она его, она его задействует. Что, не не что есть это... Естественно, uh, like мы сейчас не будем заходить в то место, где uh, есть конспирации, и есть определенный круг людей, который сидит и управляет всем этим. Uh, да, правда это или нет, это не так важно. Нам нужно думать про нас, как мы живем в эти последние дни. אנחנו רוצים לקחת רؤى וסמים שחיינו там, ודי ניבאלו מהם נגיד כמו קורונה. мы должны вспомнить события в которых мы жили и от которых мы испугались например последнее это была корона. И нам нужно проверить себя готов ли я сегодня к пришествию ещё и и где то становится страшно от этой мысли. יפסיקו לוד מהמין в Матфея мы читали что очень многие отпадут от веры потому что нет духовного корня и если мы смотрим только физическими глазами то нас переполняет страх Давайте например, возьмем корону корона когда начался этот вирус многие люди просто а многими людьми завладел страх они просто оцепенели от ужаса особенно те которые заболели а те которые видели как их родные страдают от этого как начал действовать мир как заставляли перевиваться как были определенные притеснения тех людей, которые не хотели ставить прививки. Я хочу сейчас поговорить только о поведении верующих людей. Настолько все места переполнял страх, что его, он ощущался на физическом уровне. Страх заболеть, страх умереть. פחד לא בדמך כמו בודא. Не получите зелёный паспорт, никуда не поехать, не зайти в магазин, не зайти на работу. И ладим что лор шули кансле без цфер кем лохусну, ло лям даркон. А были дей школы, которые не пускали детей, которые не были привиты, у которых не было зелёного паспорта. Но все семьи приняли определенные решения в то время. И неважно, какие решения принимались, они были приняты. И эти решения принимались, исходя из определенных вещей. Были решения, которые принимались на основе страха и выживания на uh, uh, были uh, решения которые принимались uh, на основе веры uh, uh, и решения были uh, вернее результаты были такими какими они были кто uh, и uh, Санья нам говорит о том что придут более ужасные вещи я могу дать маленький пример нашей семьи это те решения которые мы приняли я действительно не сужу никого кто принял другие решения я принимаю всех но мы, когда начался этот вирус, сели и приняли определенные решения. Мы были уверены, что это еще не знак 666, это еще не последние дни, и с нами еще не закончено. Мы не столько конспиративны, немножко, но не настолько. Я сказал, мы Просто не прививаемся ни за что на свете. Лама. Почему? Не потому, что мы не верим, что есть вирус. Вирус определенно есть, мы его видим. Но я сказал, я хочу посмотреть, как я справляюсь с этим периодом, я знал, что когда-то этот период закончится. Не то чтобы это была для меня какая-то игра, но я хотел проверить свою веру, больше ли она в моего страха. Я Могу ли я, как э, ячейка общества, семья это ячейка общества, я лидер этой ячейки, могу ли я выжить э, э, и продержать свою семью в такое время? Я переболел короной, вся моя семья переболела короной, все с нами нормально. Но мы приняли решение идти этим путем, неважно что будет. И моих детей допекали в школе. וגבילו אותנו, עשו להכנס לקניון. ונאם נלזה בלה זכדית בקניון. ואיכשהו הזמנו אוכל וכל מיני תקופות, אתם זוכרים את התקופות. ולא רק זה, בשיא הקורון החלטתי גם להתפטר מעבודה שהיא מביאה לי, אתם מביאה לי פרנסה די יציבה. ולא רק זה, ובמשר רזגר הווירוס, приносила мне стабильный доход почему я это сделал потому что я чувствовал что таким образом меня ведет бог было нелегко но было прикольно. потому что ты начинаешь видеть как бог действует в твоей жизни за хазара и я uh, понимал, что это ничего, это просто репетиция. Но это репетиция маленьких схваток. Они будут продолжаться, пока не, не, будут, не наступят роды. Как Yeshua Машиах пришел на эту землю, он родился как младенец. Он сделал, прожил свою жизнь и стал спасителем. И здесь он говорит еще про одни схватки, еще про одни роды. Я, я рожусь второй, второй раз. Но я приду как власть имеющий и как судья. Тоже. <просу> это будет, это только вопрос времени. Это только маленький пример. Есть такие первоначальные схватки. Эти схватки подготавливают тело женщины к родам. И также все эти события, которые происходят с нами uh, в определенном цикле, это приготавливает наш эти события приготавливают наш мир к настоящим родом махо вирус закату и написано что будут моры то есть это вирусы и болезниредфа и бог говорит не мне нужно чтобы вы не только выжили в этом периоде времени но мне нужны также люди которые будут укреплять царство в это время и мы сейчас прочитаем про то время, которое более критическое, про которое говорил Yeshua и пророк Даниил. Даниил, 12 глава. И если у кого-то есть Танах, то там написано «Последние дни» мы не можем сейчас читать все вы сделаете себе записи и э, прочитайте дома Даниил 12 глава с 9 по 12 стих и отвечал он Иди, Даниил, ибо сокрытые запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не разумеет никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы поставление мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает, достигнет 1335 дней, а ты иди к своему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жеребия в конце дней. Даниил получил определенную информацию. Очень сложная для понимания информация. Он получил очень много информации. Про разные периоды времени, про которые он не знал, когда это произойдет. Он также получил информацию про Машеха и пророчествовал об этом мы это знаем. То, что я понимал, он получил информацию про эти схватки и про цикл, который будет повторяться. И мы сейчас будем говорить про эти стихи, которые мы прочитали. Потому что про эти три с половиной года можно также прочитать в книге Откровения. Но <hazards>, no, uh, не обязательно, что говорится про одни и те же события. То, что это те же цифры, это только означает, что это от Бога, есть определенная закономерность в этом написано в 11 стихе. Со времени прекращения ежедневной жертвы в каком году прекратилась ежедневная жертва? В 70-м году, когда разрушили второй храм если мы говорим про точное время это 5 августа 70 -го года нашей эры или еврейская дата 9 августа. Римляне разрушили храм, и не было места, где приносить жертвы. И то, о чем говорит здесь Даниил, мы знаем, когда это произошло, мы знаем это из истории из Писаний. ביתחילה תקופת נוראית لكل מי שאי פעם נשם ב in Sivat Yerushalayim. וтогда началась самый ужасный самый ужасный период для всех живущих когда-либо в городе Иерусалиме. ואל תשכחו שזה גם תקופת של אמנים ראשונים, אצירים, машинקרא, משקינים. ופשוט ניזבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְבַּבְב Первые последователи Ишуа, первые верующие. И они были самые сильные в вере, не самые слабые. И нам нужно понять uh, немножко uh, то, что предшествовало uh, римскому нападению. Во время у нашего народа наш народ был охвачен безпричинной ненавистью друг к другу. كل пелег, كل пелег озером, в в uh, все uh, евреи ненавидели друг друга, все, uh, все uh, разделялись между собой на разные группы. И это разделение было страшным. То, что вы сейчас видите разделение правые и левые флаги и все остальное, это ерунда. В то время было разделение до убийства. Амаякул, как халаш, шауев И народ был настолько слабый, что враг это использовал. И вы увидите, и вы можете увидеть знаки, которые мы видим сегодня. ואחרי שיקבarnי שרע בית המקדש. וпосле того как сгорел второй храм, и тысяча мередагадол, начался большой бунт. а возелом но это не был бунт народа. מפולג. это был бунт разделенного народа. כל זרע מרד בבדרך שלו. звено бунтовало в своей в своем не было единства. Каждый пытался сражаться с римлянами сам по себе. Самое маленькое количество евреев это 600. Самое большое это... А 600 тысяч, самое большое это миллион сто тысяч. Это число евреев, которых убили за три года. И тогда прошли эти три с половиной года о том, что мы сейчас читали, о чем говорил Даниил. Uh, и самое самый последний бунт, который подавили римлянем, это бунт э, Масада, бунт Масада. в 1973 году. Все, что здесь написано, сбылось просто в точности. -э и uh, это не значит, что это не будет еще раз, согласно книге Откровения. Но, сказал, что, что эти, Но здесь написано, что тот, кто выживет в этот период времени, вернется к более спокойным дням. Когда упала а, Масада, а а а война прекратилась за один раз. И остались евреи, и остались верующие. И они стали жить достаточно спокойной жизнью. И они сказали, платите налоги, работайте, у вас есть земли, у вас есть страна, все хорошо. И все, которые думали, что это последние дни, поняли, что это не последние дни. И потом мы видим еще один цикл и еще один. Но есть один знак, который отличается от всех остальных. Период времени между цикличность становится быстрее. Мы не должны об этом думать постоянно, но мы должны обратить внимание на то, что события повторяются с большей скоростью. И нам нужно думать на физическом уровне и на духовном. Сейчас все глаза на uh, войну uh, против uh, России, против Украины. Но под землей происходят разные вещи. Намного более ужасные, чем даже эта ужасная война. Даже эта ось, которая вокруг нас, и страны, с которыми мы когда-то были друзьями, как Азербайджан, и мы недавно помирились с эмиратами, они сейчас заходят в союз, в очень опасный союз вместе с Китаем и Ираном. Это не то, что какие-то слабые народы африканские. Мы говорим про Турцию, Саудовскую Аравию и про Туркия, Туркия, Азербайджан. Азербайджан, Турция, Саудовская Аравия. Это народы, которые не дураки. Они живут вокруг нас, они наши достаточно близкие соседи. Я не собираюсь никого пугать. Но я хочу, чтобы мы просто больше знали и понимали. Это только пример, но если мы откроем книгу Откровения, девятую главу. 13, 16 стихи. Тут написано: Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ифрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Yeah. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. So, so, здесь uh, важно uh, место, uh, место uh, при реке спал. и число на русском вообще ничего не понятно. Здесь написано ⁇ это капец ⁇ uh, Четвертая часть слова ⁇ это ⁇ это ⁇ это ⁇ это ⁇ это ⁇ это ⁇ это ⁇ это ⁇ Умножить на 20 тысяч. 10 тысяч на 20 тысяч. Кто умножит? Мотай миллион. 200 миллионов. 200 миллионов людей, которые придут в наш регион. мы знаем пророчество, нам придется долго всех хоронить здесь. Но, Но весело не будет. А люди, которые не сильные веры, оставят веру. Война это очень страшно. Но когда на тебя идут 200 миллионов, это еще страшнее. Uh, я не хочу еще раз никого пугать, я хочу чтобы просто у вас было понимание. מאוד, מאוד לח... uh, проблема в том, что мы сейчас очень похожи на период, когда... который был во время, uh, перед разрушением второго храма. בע... בעм, ב... uh, בית... uh, uh, то השני. разделение, которое было сейчас, которое у нас сейчас есть в народе, оно было примерно такое же, как uh, перед разрушением храма. Uh, мы не согласны ни друг с другом ни в чем и враг нас испытывает потому что когда не хватает у народа единство это приносит народу большую слабость и они на нас трех разных мест посмотрели и они на нас и они стреляли на нас с трех разных мест это было на прошлой неделе. צבא, Тот, кто понимает немножко армию, שלא, uh, понимает, что просто так в тебя стрелять не будут. Они тебя проверяют, בוחנים, проверяют твою реакцию, העם, проверяют реакцию политиков и реакцию народа реакция наших политиков была ужасная. Это факт, это не что-то, что мы можем скрыть. Но это что-то, что мы видим нашими физическими глазами. Нам нужно понять, что есть более глубокая и духовная система, которая стоит за всем этим. Тот, кто думает, что Путин, он злой, а Зеленский to хороший А Биби плохой Байден хороший И все остальные овощи которые нами руководят Они все ничто אם אנחנו מVENים במתמת מארחת הרוחנית מקלומ ושום דבר. אף אחד מהם לא מחליט כלום. никто из них ничего не решает. הם חושבים שהם מחליטים. הם דוגמים מחליטים. הם מחליטים הם принимают какие то решения. מחליטים רק על פי משהו כתוב במישגירת שלהם. Но они решают только то, что им разрешено решать. ואנחנו כבר חלנו נשים פשטיים פה. А мы здесь простые люди, которые сидят здесь. אבל אנחנו שיאחים למארחת שמחליטה במתמת но мы принадлежим той системе, которая действительно принимает решения. Можно принять это как духовное откровение. Или можно принять это как сухой факт, но это факт. Откровение 6 глава. Мы не будем читать все, у нас нет времени, мы просто пройдем некоторые отрывки Писания. Но таким образом духовная система контролирует предродовые схватки. Мы говорим про колесницы и про коней. Я дам несколько примеров. Четвертый стих – это конь рыжий, который э, берет мир с земли. Только духовная система решает, когда будет война и насколько сильная будет война. Uh, и когда и мы проходим пятый стих, шестой стих — это э, животное, которое Суз, вредит, uh, вредит экономической системе. А, Но он только э, э, частично ее э, парализует частично. בוא ניקרא pasuk שישה. стих. ושמעתי קול בן ארבעה חיות אומר ליתר חיתים בדינار ושלושה ליתרים סורים בדינار. ויסłyszał ja głos pośród czterech zwierząt gaworzących: hiniks pszenicy za dinaari i trzech hiniksa ichmienia za dinaari, jelieży i wina nie אל תזיק. Nie powrężać jelieju i winu. A dwaram apsisim że ben adam apashut То есть определенные вещи, которые основные вещи через который живет человек. Uh, их, То есть цена на хлеб будет очень высокая. То есть определенные основные вещи, которыми мы питаемся каждый день, будут стоить как целая зарплата. А вино и елей это не такие основные вещи, dUDE. но здесь им не повреждают. Почему? Потому что это э, что-то сверх. Мутарот – это не сверх. Э, Мутарот. Да. Это что-то, что… -то, что... Не, не запрещено это, что-то, что используют ä, люди, у которых есть деньги. То есть это не основные потребности, это излишки. То есть здесь говорится о том, что низшие слои общества и средний класс будут äh, потерпят äh, убытки, а богатые останутся быть yeah, богатыми. Написано, не трогай элиту. И что это такое? Потому что элита делает определенную работу. Она должна думать, что все в ее руках. Эти э, лидеры, э, которые думают, что они запускают, э, э, стоят у руля, они должны продолжать действовать. Поэтому эта система говорит, пока не трогай высшей власти, они должны продолжать стоять. Восьмой стих. Суз, мы рав... Здесь есть конь, который э, э, э, приносит голод и э, болезни. Не только корона, но и корона тоже. Шлем, Целые э, народы умирают в Африке. И מחлот, и, и от войн и от болезней. А нас это как бы не интересует. А их это очень И там тоже есть верующие люди. Но все, которые uh, стоят как будто у руля и запускают двигатель, это лидеры, правители, элита. Они uh, управляют кризисом. ועכשיו אנחנו מגיעים לסוף, פסוקים שתיים עשרה ושש עשרה. עשי צעס מי פריחודים כנצו דוינאצטי, אז דוינאצטי ופו 15 стиха Цари земные, и и богатые, и начальники сильные, и всякие рабы, всякие свободы скрылись в пещере и в ущелье горов. После того, как духовная система использовала их, она приводит их на суд. А мы на стороне духовной системы, и нам нельзя это забывать. Не Я не буду читать, но в первой главе книги Деяний еще Exam... говорит, не спрашивайте, не задавайте такой вопрос, когда придет конец. Не нужно этим заниматься. И сказал, даже я не знаю, когда это. Потому что заниматься этим постоянно, это опасно. Написано, что я приду внезапно, как вор ночью. И у вас нет никакого шанса просчитать, когда я приду. А то, чем вы должны заниматься, это предродовыми схватками. Написано, не вам дано знать сроки. Но если вы будете возрастать духовно, вам нужно возрастать духовно. Мы закончим тем, что я прочитаю два местописания. Теялим. Псалмы 89-10. Мы здесь прочитаем про последние дни на личном уровне. Дни 89-10. Дни лет наших 70 лет.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 Если я скажу вам, я вам обещаю, что через 60 лет придет Ешо, что вы сделаете? Если здесь есть 20-летние, они, скорее всего, доживут до его пришествия. А тем, кому 60 или 70 лет, то вы уже в конце последних дней. Я не говорю сейчас, чтобы кого-то испугать или обидеть, но вы те, которые через 20 лет увидите 30 лет. кодем, Uh, и это неважно, придет он на эту землю или мы придем, чтобы встретиться с ним. Максимальная, uh, максимальный период жизни для пожилых людей — это 20 лет. Потому что если, э -э если придет великий пророк сейчас, Vagid. И скажет, вот послушайте, конец света будет через 40 лет. Иешуа 100% придет. Как мы начнем себя вести? То же самое Это все то же самое. לנו, 40, Мне скоро будет 40 лет. חי, לא, לא 80, אגיע, נגיד, נגיד 80, 40 тот образ жизни, который я веду, я не уверен, что я еще 40 лет проживу. Но скажем, я проживу еще 40 лет. 40 что такое 40 лет до встречи с Иешуа? Это ничего. Мне нужно заново обдумать свои приоритеты. Они و... И я uh, uh, uh, да завершу uh, книга пророка Даниила, вторая глава. По сукме с Римля, с 20-22. ברוך שם אלוהים מעולם ועד עולם, לא החוכמה והכוח, הוא משנת המועדים והזמנים, מסיר מלאכים ומקים מלאכים, נותן חוכמה לחכמים וידע לנבונים, הוא מגלה דברים עמוקים ונסתרים, הוא יודע מה יש בחושך והעור שאוכן אותו. יסקזל דניאל, דבוית בלגסלבן אימה גוספדה, דווקאי דווקא, יבא אוניבו מודרסטי סילה, און הזמיני את ורמנה אליתה, נזלגע את צריי, פסטבלע дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. И мы принадлежим его системе. Мы сейчас uh, завершили праздновать песах Это не просто такой праздник, в котором мы не едим хлеб. Духовное значение этого праздника очень великое. Нам нужно прилепиться и к жертве Ишуа, и к его воскресению из мертвых. Нам нужно понять, кто это, кто родится после окончательных сходов. אנחנו צריכים ממה של תמקדות בתקופאות של הצירים אנחנו חייבים. Nam нужна сосредоточиться на періоді післяніх схваток. Миші кола ходить мітани, іт конем бізрам ітавід для хатунна, шело зе ткунна. Ло к цьому брачному піру, багато часу не залишилося. И неважно сколько еще событий должно произойти из книги Откровения, это может быть еще 2000 лет взять. Какая разница, когда лично я встречусь с Иешуа через 20, 30, 40 лет. И наши дети встретятся с ним еще попозже, и нам нужно приготовить их. Я золо, ну, кцат, лэ, тэр, И, возможно, нам поможет это принять практические решения в своей жизни. Аминь. Амин. Амин.